Всем снова здрасте, это снова вы, это снова я. Видели же видео? Видели же видео? Бля. <свят> вы же смотрели видео про спортивную пневматику у меня на канале недавно было? Будем честны, кого это ебет? Вот специально для канала Вещи с характером мы сняли видео про охотничью пневматику. Вы просили? Получаете. То есть на своем приусадебном участке стреляй, сколько влезет, пока соседи ментов не вызвали. А вот отстреливать крыс на помойке перед домом, это уже, извини меня, прямой путь к статье 20.13 КАПРФ. Стрельба в неположенном месте. Принципиальное отличие спортивной пневматики от охотничьей заключается в наличии у спортивного имени.